Доброго времени суток, подписчики и гости канала «Истина Таро». Вас приветствует Катерина. Ко мне обратилась зрительница моего канала с просьбой провести заговор, чтобы закрыть мужчину от соперниц, от измены, от возможности удаления активисток и соперниц с поля, из горизонта их пары и от ее избранника. В данном ролике будет текст для женщин, но во втором ролике будет текст для мужчин. Итак, что касается данного заговора, хочу сказать, что остаться единственной возможной женщиной, это возможно, если прослушать от начала до конца данный заговор, чтобы никто не соблазнил, не отбил, не увел, не встал на пути, не смутил ум, честь и совесть вашего избранника. Итак, сейчас я прочитаю заговор, где нужно будет вставлять имя вашего мужчины. Слушать нужно это в тишине, в полном одиночестве, закрыв глаза и представив вашего мужчину. Итак, начнем. Я читаю, и вы потом вставляете имя вашего мужчины там, где я буду это говорить. «Первым разом, добрым часом, говорю я, да утверждаю, молодца, называйте имя, на себя замыкаю, молодца, имя его называйте». Делом и словом своим закрываю От измены и от блуда По бабам и молодицам По замужним и вдовицам Заговариваю его От их ласковых рук От их жадных губ От их призорки и приворотки От зазывов и призывов От постели их пуховых Подушек их перовых От кубков свином От женской крови От золы четверогой От всяких хитростей От всяких гулянок Летом, осенью, зимой, весной Быть молодцу Имя его Жеребцом со мной и мерином, с любой другой меня привечать, Других в упор не замечать. Дело мое замок, язык мой ключ, камень алатырь, Крепок догорюч, да горюч, быть посему. Аминь. Помните, что данный заговор нужно слушать от начала до конца. С каждым разом, когда вы его прослушиваете, действие его усиливается, и э, данный заговор становится сильнее. Итак, если вам понравился данный заговор, ставьте лайки, комментируйте данное видео, поделитесь с ним с друзьями и не забывайте писать о том, какие вы в дальнейшем хотите заговоры услышать от меня. В следующем видео будет заговор для мужчин.